Другое что-то, да? Вы тоже хотели, да? Я хотел, да, но я, я бы хотел отменить этот список, чтобы сейчас вы смотрели мою жалобу, которую я подал. Немедленно? Да, То есть да в порядке законодательства. Предположим. Mm -hmm. Сейчас, добрый, можно провести заседание комиссии по требованию ест, да. членов комиссии правоносвещательного голоса? То есть <связь> моя туфля? А у вас статус какая? Это там я сейчас СМИ. С СМИ. Uh -huh. Не работает? То есть нет кончился. А я, у меня все знаю. работает. Ну, отлично. Я подготовился. Все, видите как. -ка. А нет, СМИ... А я режиссер. Вот, отлично, тот шесть еще у нас. Еще один режиссер приехал. Вы снимаете вдвоем? Нет. Нет, нет, я не снимаю. Сейчас еще нету. Сейчас на заседании прям сейчас. Да, ожидаем заседания комиссии собранной по требованию члена права комиссии правом совещательного голоса ага. перед непосредственно предупреждением выездного голосования что расскажите пожалуйста в чем в чем вы видите нарушение в чем мной была подана жалоба о том что до до дня голосования был подан в участковую комиссии 637 список из администрации города жуковском с с большим количеством э, людей, голосующих на дому. Этот список он нарушает действующее законодательство и ограничивает избирательные права граждан. То есть это не а... сами граждане подавали заявление? Нет, это да. очевидно а было. В реестре, в реестре есть сведения о членах комиссии, которые принимали заявки от граждан, согласно того требует закон. То есть должно быть нет, время ни... приема заявки никаких... и подпись члена комиссии. К сожалению, никаких прием... заявлений, никаких уведомлений комиссии о том, что кто-то хочет получить комиссию на дом. Комиссия нет, нет, не получала. Письменные заявления от граждан присутствуют, нет, в комиссии, нет, в комиссии, сожди, в также отсутствуют. Да, да, это соцзащ... соцзащита, Письменные это вписывает. соцзащита, давать список. Да. Вот инвалидов, без всяких Понимаете, заявлений. Знаете, в чем дело? В законе да. написано, член комиссии принимает заявку от, либо от лица, ли, ли, устно, да, либо по телефону. Я. Он должен составить реестр для голосования вне помещения. Потом должно быть указано фамилия и имя, отчество члена комиссии и дата приема заявки. В данном случае мы видим, что, несмотря на то, что реестр уже составлен, члены комиссии там проставлены, они не расписывались и подтверждают, что им список привезли. Да, список привезли, то есть установить. Да, но без заявлений. Нет, не то, что заявление. Член комиссии не расписался, что это он принял. И без заявления и без ростов члена комиссии. Либо нет комиссии. заявления, нет ли, да, либо фиксации момента, когда член комиссии принял заявку. То есть вы к нему мог прийти, вы могли прийти и сказать «Мой сосед хочет проголосовать». Да, да. Вот тогда вы при звонке должны отметить, кто звонил. Там должен быть написано «Кто Иванов Иван Иванович позвонил и сказал, что к Петрову, Петру Петровичу должны приехать». Да, приехать. Вот. А этого ничего не сделано. Этого а ничего не поэтому, сделано. Да. Поэтому а здесь нарушение, прямое нарушение, меньше менее нарушение, нарушение, нарушение процедуры реестра поездного да. Спасибо. Запись идет. — Нету. — Я погасил Просто лампочки здесь, красные, да. да. — Так, а мы, они сейчас тянут для чего? — Мы сейчас ждем заседания комиссии. Там, члены комиссии с правом решающего голоса, которые занимаются выдачей бюллетеней. И после этого, я думаю произойдет заседание комиссии. — а, Так они и будут работать? — Ну, председатель обещал, что без этого комиссия, член комиссии не отъедут без заседания по поводу обращения члена комиссии с правом решающего голоса. Сейчас там.. вот Там еще обсуждение. Про наблюдателя как от коммунистов. Ну там еще превысили а лимит какой-то. голосование. до В данный момент я считаю, что мы обязаны принимать вызовы по телефону, вносить людей в списки, а также использовать списки, которые нам предоставили в администрации. Не выезд в урны в данный момент я считаю нарушением избирательного права каждого человека. Поэтому, согласно этому, принимаю решение, вернее, предлагаю считать нецелесообразным запрет выезд Курн на... Нет, с чем? Подождите, они же вопросы задают. В данном случае не хотят выпускать Курн, потому что ввиду того, что мы людей вносим, позвонивших по телефону, там, по спискам предоставленным от соответствующих. Если человеку нужно, то есть в любом случае мы обязаны запринять, внести его в реестр и обязаны запринять. И поэтому считаю, нет изообразным за запрет как бы. Это полнотая артоза, только Выпорт. один выдержавшийся. По частям голосов, мотивированное решение. Можете мотивировать? Секретарь, прошу подготовить тогда решение комиссии. И в данном случае отправляем морды, потому что время уже не Секретарь сейчас подготовлен. Все. Сначала ждем ходить документы, Почему? Я должен получить отказ, да. Письменный отказ, потом отказ двоей. нам будет да? Естественно. А, спасибо. Сначала, может, Конечно. Какой это Вот это можете пофотографировать? Да. Да, все. Все, да. А отказ, отказ сейчас... сейчас написать. Подпишите нам отказ? Сейчас примем комиссия решение. А, поймем, а? приняла? Отказ. Жалобу ну, я вашу приняла. Да, у меня нет. Не переживайте. Ничего не Ни денег. Просто не пожалуйста. Сейчас делаю. Я просто не робот. Сейчас... Да, да, да. Жалобы. Мы ждем. Хорошо. Хорошо спасибо. Все, ушли. Сейчас ответом. Да, я... Спасибо большое.